Всем привет, с вами снова я, Даник Стой. Сегодня я покажу и расскажу вам о лучшем датапаке на в Майнкрафте. Датапак имеет версию как для 1.17, так и для 1.16. В описании, надеюсь, за ссылку на сам датапак и аддона к нему. Приступаем к обзору. Итак, я бы хотел начать обзор с биома Темного леса. В паки автор очень сильно изменил этот биом. От мобов и до видов грибов. Начнем с растений. Деревья стали гораздо больше, тем самым они с эллистой создают на земле полную темноту. Из-за темноты в биоме можно встретить множество враждебных мобов, а также новые виды грибов, светящиеся. Из особенных мобов Поборники, попорнике вызываются ревексы и пещерные пауки. Эти мобы делают дом очень опасным, особенно на ранних стадиях игры. Заходить в лес без хорошей экипировки очень опасно. Теперь расскажу вам немного о реках и равнинах. Равнины, как и все остальные биомы, стали гораздо больше. Их них вы сможете встретить больше травы, которые делает биом живее. Реки же теперь будут чаще разделять разные биомы. Сами они стали шире, глубже и длиннее. Также листва деревьев иногда будет иметь другой цвет, как и земля в разных биомах. Появятся некоторые новые виды деревьев. Теперь о пустынях. Они стали гораздо больше, иногда вы сможете встретить в них небольшие декорации по типу каменных кнопок, которые похожи на небольшие камни. Также вы сможете иногда встретить сухой бетон и добыть его, дабы затем использовать в своих целях, достаточно полезно для строителей. В целом пустыни изменились немного. Саваны также улучшатся. У них будет больше растений, например, капли листов, а также больше воды. Иногда с деревьев будут встречаться баба-бабы. Из животных вы сможете встретить хоблинов, которые будут выполнять роль бегемотов. Сражаться с ними будет опасно, особенно в начале вашего выживания. Поговорим немного о структурах. На берегах вы сможете иногда встретить маяки. В них вы сможете найти стол кузнеца и золотой блок. Однако их смысл не в лути, а в атмосфере и вдохновлении. Возможно кто-то захочет поселиться в этом маяке. Моряж вы сможете встретить обломки, скорее всего каких-либо кораблей. Там вы сможете найти немного еды и других ресурсов. В равнинах вы сможете встретить что-то типа заброшенного поля. Расскажу вам немного о островах в этом датапаке. Они также поменялись и стали выглядеть гораздо лучше. Горы тоже поменялись. Конечно, они стали выглядеть как в 1.18, но все же они выглядят тоже неплохо. Теперь о болотах. Они стали менее проходимыми, стало больше воды. Деревья поменялись и стали более реалистичными. Холмы в датапаке также были изменены, особенно возле рек. Они стали более обрывистыми. По своим ощущениям, они выглядят схожи с реальными. Я сам наблюдал такую жизнь. Давайте поговорим о чем-то более летнем, например, о тропических островах. Данный датапак также добавляет их. На них вы сможете добыть мертвые кораллы, также просто на результат природы. Также хочу вам показать новый вид деревень, горный. Они будут встречаться в объеме гор. Выглядят они замечательно. Очень сильно вдохновляют посеяться в них и развивать их дальше. Последний ночердибион, Сточный лес. Я просто покажу вам его без комментариев. Что же, на этом наш обзор заканчивается. Я вам показал далеко не все, что есть в этом табаке. Рекомендую перейти по ссылке в описании, скачать и опробовать его самим. С вами был Даниксаплей. Всем пока!